Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос наших подписчиков на канале YouTube. Сейчас я хотела бы ответить на вопрос нашего подписчика Евгения. И у него следующий вопрос. Как и где проходит обучение по активам госкорпораций? На самом деле, после того, когда вы попадаете в нашу команду, после оплаты, вам сразу приходит инструкция, где вы можете ознакомиться и узнать, как получить доступ на учебную площадку, где найти логин и пароль, как найти сам тренинг. Но в любом случае, ваш менеджер, ваш куратор с вами свяжется и поможет вам подключиться и найти все необходимое для начала обучения. Когда вы зайдете на учебную площадку, вы увидите ваш тренинг, который так и будет называться "Активы госкорпорации". Вы в него заходите, и внутри этого тренинга есть два блока. Первый блок – это основной тренинг. Второй – это подготовительная группа. Подготовительная группа – это тот блок, который поможет вам решить все технические вопросы, которые могут у вас возникнуть. Такие как, как пользоваться Вордом, как конвертировать борт в PDF. Да, какие-то навыки делового общения и так далее. Если вдруг вы не нашли в этом блоке ответ на вопрос, который касается какой-то технической части, обязательно напишите нам, мы специально для вас составим эту инструкцию и также разместим в этот блок подготовительная группа. Второй блок – это основной тренинг. Здесь находится сам тренинг касаемо активов госкорпорации, самих торгов. Когда вы сюда зайдете, вы увидите несколько уроков, достаточно большой список, которые вам нужно будет проходить один за другим. Первый урок это знакомство друг с другом. Здесь мы вам рассказываем о формате обучения, сколько длятся уроки, куда обращаться за помощью и так далее. Наша система Обучение построено следующим образом. Вы получаете доступ к следующему уроку после того, когда мы приняли домашнее задание по текущему уроку. То есть наша система поурочная. Таким образом вы можете проходить обучение с той скоростью, которая комфортна именно вам. Вы не будете привязаны к каким-то датам, когда проводится обучение. Вам не надо ждать, когда вам откроют какой-то конкретный урок. Вы прошли обучение, сделали домашнее задание и приступаете к следующему уроку, когда увидели, что у вас все правильно. Если вдруг мы увидим, что вы в чем-то ошибаетесь, вы неправильно отвечаете на вопросы, мы обязательно вам поможем, мы с вами созвонимся, у нас есть разные способы помощи в случае необходимости, мы можем даже подключиться к вашему компьютеру и помочь вам разобраться. Самое главное для нас – это ваше стремление. Если вы готовы работать, если вы готовы обучаться, мы всегда будем рядом и поможем вам дойти до результата. Если вам понравилось это видео, ставьте класс. Если у вас есть вопросы какие-то про обучение или про активы госкорпорации, пожалуйста, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Не забывайте, что мы проводим бесплатные онлайн-семинары. Для тех, кто только интересуется этой темой, вы можете на него подписаться. Приходите на этот вебинар, мы с радостью будем вас ждать, ответим на все ваши вопросы. Сейчас есть дополнительные опции, такие как финансирование, передача трех клиентов, сопровождение первой сделки, бизнес-клуб и так далее. Цена сейчас снижена, поэтому успевайте попасть на эти специальные условия. И не забывайте, сейчас на этих торгах совершенно нет конкуренции, поэтому тоже поторопитесь и не откладывайте в долгий ящик. Я желаю вам победы во всех торгах, желаю вам отличного заработка. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения. И всем пока!